Вот, если у человека дублируется день и год, у нас же дубликаты по-разному могут да, выстраиваться в карте. А если в дубликате участвуют полезные стихии, то это как-то смягчает положение. Да, если полезные стихии, да, но опять-таки надо отслеживать. У вас, например, два дубликата в карте это окей, пришел еще э, так, пришел еще год. эта стихия уже вам может быть не полезна, но ну, потому что ее слишком много, она может тоже дисбаланс создать по ну, но в принципе это это лучше да нежели это не полезные стихии безусловно значит считается но ну, опять-таки ребят это все выдержки из древних кри книг да то есть сейчас мир уже немножко другой но тем не менее читается что лучше не вступать в официальный брак в крайнем случае регистрировать отношения после 45 лет но если вы вступаете в официальный брак, просто не надо делать это закрытыми глазами а надо просто ситуацию может быть Уточнить, а что будет, если вдруг, как говорится, брак начнет рушиться? Да, там может быть какой-то контракт подписать, может быть как-то активы на себя до замужества перевести, чтобы потом не было. Может быть подготовиться морально как-то, да. То есть, ну опять-таки не обязательно отказываться от этого, только, ну только не надо быть таким наивным и думать, что все пройдет без проблем. Могут быть проблемы с бабушкиными дедушками у вас или у супруга-супруги. Ну, потому что здесь у нас в годовом столпе, ну, считается, там род живет, там бабушки, дедушки, в том числе. У нас Том Круз есть всем известный, да, ну, в общем-то ему, наверное, не стоит вступать в официальный брак, ну, опять-таки, я небольшой был биограф и знаток Тома Круза, но насколько я понимаю, у него там один брак развалился, второй брак вот с, с, с, с актрисой был, которая родила ему дочку, и чего там она от него сбежала, потому что он то ли там в какой-то секции состоит, то ли еще где-то, то есть, ну. Я так понимаю, что он несколько раз регистрировал уже браке дважды разведен, да, спасибо. И я так понимаю, супер мега ему это... Его женам, самое главное, не было комфортно, да, он э, сайентист. Ага, те кто, те, кто верит в то, что приедут, прилетят инопланетяне, и нас всех заберут. Ну вот, да, то есть этот, ну вот эта церковь, в которой он состоит, она очень мощная организация, он как бы своим женам, да, мозги все, в общем-то... Как говорится, ломал. Да-да-да, саентолог. Ага, спасибо.